Здравствуйте! Рассмотрим вопрос «Личная адаптация на рабочем месте», в том числе работника-инвалида. Существует статистика, которая утверждает, что примерно 90% работников, уволившихся в первые три года работы, приняли решение об увольнении в первый рабочий день. Каковы причины? Первое — Это несовпадение реальности с ожиданиями. 2. Сложность интеграции в коллектив. Третье – сложность вливания в рабочий процесс. В целом адаптация – это процесс взаимного приспособления работника и организации, основывающийся на постепенном включении работников в процесс производства в новых для него профессиональных, психофизиологических, социально-психологических, организационно-административных, экономических санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха. Адаптация – это двусторонний процесс. С одной стороны, работодатель содействует вливанию нового работника в коллектив и производственный процесс. С другой стороны, работник сознательно трудоустроился и также прикладывает усилия для закрепления на предприятии. Часто период адаптации совпадает со временем испытательного срока – но если задача испытательного срока – оценить, насколько новичок соответствует рабочему месту и коллективу, то адаптация отражает, насколько организация готова принять и подготовить нового сотрудника. Виды адаптаций в зависимости от уровня трудового опыта сотрудника выделяют адаптацию первичную – это приспособление сотрудников, не имеющих опыта профессиональной деятельности в данной области или должности. Вторичное – приспособление сотрудников, имеющих опыт работы в данной области или должности. По содержанию выделяют корпоративная адаптация, чтобы начать эффективно работать на новом рабочем месте – Человеку необходимо получить ответы на вопросы, связанные с организацией деятельности этого учреждения. Какое место занимает организация на рынке? Какие стратегические цели ставит перед собой? Какую продукцию производит? Какова структура этой организации? Следующая адаптация – это психофизиологическая. Это приспособление к новым физическим, психическим и физиологическим нагрузкам и условиям труда. Например, приспособление к сменному графику работы, ненормируемому рабочему дню. Социально-психологическая адаптация – это приспособление к нормам и правилам поведения с коллегами, партнерами, клиентами. Здесь нужно оценить, какой стиль общения присущ коллективу, как обычно обращаются к сотрудникам, равным по должности, к подчиненным, к руководителям. Кому можно, к кому нельзя обращаться за помощью. Что можно, а что нельзя обсуждать. Производственная адаптация. Это процесс включения работника в новую для него производственную сферу, усвоение им производственных условий и норм трудовой деятельности. Что здесь можно изучить? Например, привыкнуть к новой клавиатуре настроить программу, разобраться в системе хранения информации, освоить специфическое производственное или другое оборудование, программное обеспечение. Следующий вид адаптации – профессиональное – это освоение возможностей, знаний и навыков, а также формирование профессионально необходимых качеств в личности, положительного отношения к своей работе. Здесь необходимо освоить технологии и технику, которую используются в организации, стандарты, документацию, нормативы, технические требования. Также нужно оценить возможности и перспективы профессионального и карьерного роста, обучения, повышения квалификаций. Организационная адаптация, знакомство с организационными моментами – Например, где можно размещать свои вещи, где находится столовая, как оформить постоянный пропуск, как заказать канцелярские принадлежности, когда и где выдают зарплату. И экономическая адаптация, ознакомление с системой материального стимулирования и приспособление к ней. По характеру поведения работника выделяют активную адаптацию. Работник не только подстраивается под условия на предприятии, но и вносит свои предложения по их изменению. Пассивная адаптация. Работник подстраивается под требования и условия предприятия. По эффекту воздействия на сотрудника. Прогрессивная адаптация, которая способствует развитию личности сотрудника, и регрессивная адаптация, которая не способствует развитию личности сотрудника. Весь процесс адаптации можно разделить на этапы. Первый этап – это процесс общей ориентации, которая представляет собой ознакомление с предприятием в целом. На данном этапе в ходе ориентации, которая представляет собой Ознакомление с предприятием следует ознакомить работника со следующими аспектами деятельности предприятия. Общее представление об организации, ее цели, проблемы, традиции, нормы, продукцию, клиентов, разнообразие видов деятельности, организационную структуру. Политика организации ⁇ это ее принципы. Принципы кадровой политики, принципы подбора персонала, правила пользования, например, телефоном на предприятии, направление профессиональной подготовки и повышения квалификации. Основные правила оплаты труда, нормы и формы оплаты труда, оплата выходных и сверхурочных, дополнительно предоставляемые льготы, страхование, пособия по временной нетрудоспособности, поддержка в случае увольнения, выхода на пенсию. Следующее. Дополнительно предоставляемые льготы. Это страхование, пособия по болезням, выходные пособия, пособия по материнству. Следующее. Охрана труда и техника безопасности. Какие места есть для оказания первой медицинской помощи? Какие меры предосторожности следует соблюдать? Предупреждение о возможных опасностях на производство. Правила противопожарной безопасности. Следующий показатель. Аспекты взаимодействия с профсоюзом. Сроки и условия найма. Испытательный срок. Руководство работой. Права и обязанности работника. Права непосредственного руководителя. Следующий аспект. Бытовые условия. Например, организация питания, наличие служебных входов, условия для парковки автомобилей и экономические аспекты, важные для предприятия, стоимость оборудования ущерб под прогулов, опозданий, несчастных случаев. На данном этапе работник оценивает соответствие организации своим целям и задачам, а также свои возможности вписаться в данные условия работы. Второй этап – это процесс ознакомления с тем структурным подразделением, где нужно будет трудиться. Как правило, данное ознакомление проходит в форме бесед, обзорной экскурсии. На данном этапе в ходе адаптации следует ознакомить работника со следующими аспектами деятельности структурного подразделения. Функции подразделения. Здесь можно рассмотреть цели и приоритеты, организация и структура, направление деятельности – Взаимоотношения с другими подразделениями. Взаимоотношения внутри подразделения. Следующее. Рабочие обязанности и ответственность. Детальное описание текущей работы и тех результатов, которые мы от нее ждем. Разъяснение важности данной работы. Нормативы качества выполнения этой работы. Длительность рабочего дня и расписание. Ожидания следующее Требуемая отчетность и процедуры, правила предписания. Правила, характерные только для данного вида работы или данного подразделения. Э, информирование о несчастных случаях и опасности. Охрана и проблемы, связанные с воровством, с хищением. Отношения с работниками, не принадлежащими к данному подразделению. Правила поведения на рабочем месте, контроль за нарушениями, наличие и продолжительность перерывов, телефонные переговоры личного характера и другие показатели. И представление сотрудников подразделения каждому из представителей. Следующий, третий этап – это введение в должность. Это этап, который относится к профессиональной адаптации сотрудника и будет подробно раскрыт в лекции 6.2. Четвертый этап – приспособление работника к своему личному статусу и включение в межличностные отношения с коллегами или так называемая социально-психологическая адаптация. На данном этапе происходит тесное знакомство с коллективом, ознакомление с нормами корпоративной культуры, установление коммуникаций с коллегами и начальством. Для работников-инвалидов этот этап вливания в коллектив во много раз сложнее, поэтому представим рекомендации, которые позволят пройти данный этап более успешно и стать неотъемлемой частью нового коллектива. Первое. Внешний вид оцениваются внешность, манера поведения, стиль одежды. Внешний вид человека – это первое, что бросается в глаза. Для того, чтобы гармонично вписаться в коллектив, не стоит раздражать сотрудников, вызывающей внешностью. Очень важно соблюдать официальный дресс-код компании. В данном аспекте важно понять, какие традиции существуют на предприятии. Постарайтесь оценить стиль одежды еще на этапе собеседования и трудоустройства. Демонстрация излишне вычурных или дорогих нарядов может вызвать негативные эмоции, особенно если идет речь о женском коллективе. Приведите в порядок свое новое рабочее место. Это создаст о вас благоприятное впечатление, Мнение о вас как о деятельном, трудолюбивом, аккуратном сотруднике и коллеге. Если вы инвалид, то работа над своим внешним образом очень важна. Если ваше ограничение не видно явно, то подберите стиль, который в первое время позволит скрыть ваш недостаток, и коллеги смогут познакомиться с вами, не обращая внимания на этот недостаток. К сожалению, в российском обществе еще много предрассудков в отношении инвалидов. Если ваше ограничение явно видно, то не старайтесь его скрыть. Отнеситесь к этому как, обыч... как... как к обычной ситуации. Обратите внимание на опрятность, аккуратность внешнего вида. Важно не оттолкнуть коллегу от общения с вами, а уже в процессе общения вы сможете заинтересовать своей персоной. Улыбайтесь, будьте вежливы с окружающими. Второе. Следование общепринятым нормам и традициям. В любом коллективе есть свои порядки. Постарайтесь их замечать и следовать им. Например, дарят ли подарки на дни рождения, привозят ли сувениры с отпуска, обращаются на ты или на вы. Обязательно участвуйте в чаепитиях и пятничных гуляниях, если вас пригласили, и не расстраивайтесь, если пока вас не пригласили. Обязательно пригласят, просто им нужно привыкнуть и начать доверять, ведь обычно именно в такой расслабленной атмосфере принято обсуждать начальника, ну и даже остальных сотрудников. Новичок, нарушающий традиции, привычный ход вещей в организации вызывает раздражение. Третье. Коммуникации. Постарайтесь познакомиться со всеми в вашем подразделении. Общаясь и взаимодействуя в коллективе, соблюдайте баланс. С одной стороны, человек, ничего не рассказывающий о себе, может показаться скрытным, странным. Это дает возможность додумывать недостающую информацию. С другой стороны, не раскрывайте слишком личную информацию, так как коллектив с вашей стороны еще не изучен, не сформированы доверительные отношения. Особенно данный пункт актуален для работников с ограничениями. Если ваше ограничение не видно явно, то вы можете умолчать о нем на первых этапах общения. Если ваше ограничение явно видно, то удовлетворите ответами те вопросы, которые вам могут не задать, но которые обязательно родятся в голове ваших коллег. Перед выходом на работу заранее продумайте, что рассказать о себе, о своих особенностях, как ответить на неудобные вопросы или уклониться от них. Со своей стороны также узнавайте коллектив, спрашивайте коллег, кто они. Проявляйте заинтересованность в их личности, но помните, что есть вопросы, на которые людям неприятно отвечать. Старайтесь не задавать слишком личных вопросов. Знайте меру. Излишняя заинтересованность с вашей стороны может вызвать чувство настороженности у собеседника и отдалить вас от коллектива. Важны на ваши вопросы внимательно слушайте те ответы, которые вам дают. Важная черта современного общества – общение через социальную сеть. Поэтому перед выходом на работу, а лучше перед трудоустройством, оцените свою страничку, уберите сомнительные фотографии. Помните, при устройстве на престижную работу работодатели занимаются оценкой вашей личности, в том числе и через социальные сети. Следующий – нейтралитет. Это очень важный момент. Как правило, в любом коллективе формируются так называемые группировки. Это коллеги, которые являются единомышленниками, обладают схожими жизненными и профессиональными принципами, взглядами. Советы. Первый. В первые дни выдерживайте нейтралитет, не примыкайте ни к одной из группировок, изучите их, присмотритесь. Второй. Если взаимоотношения между данными группировками достаточно лояльные, то нейтралитет можно сохранять длительное время. И третий совет: на некоторых предприятиях встречается открытая вражда между сформировавшимися группировками, поэтому чтобы выжить в таких организациях, выберите и примкните к одной из группировок. Другой альтернативы в этом случае нет. Следующая рекомендация – поиск наставника. Два варианта. Наставник может быть назначен вашим руководителем самостоятельно или по вашей просьбе. Или найдите в коллективе негласного лидера и сформируйте отношения с ним как с наставником. Задавайте вопросы по правилам поведения, особенностям корпоративной культуры – Попросите совет по выполнению должностных обязанностей и рабочим нюансам. Помните, наставник – это не ваш консультант, это не ваш заменитель. Навязчивые люди быстро начинают раздражать. Будьте сдержаннее. Можно записывать возникающие вопросы и задавать их постепенно в порядке их, их важности. И обязательно искренне благодарите за помощь, укажите на высокую значимость данной помощи. Если вы работник-инвалид, то попросите руководителя назначить вам наставника, который сможет адаптировать для вас рабочее место, решить специфичные вопросы, так как на начальном этапе у вас недостаточно знаний с теми, кто решает данные вопросы. Как раз наличие знаний. При отсутствии опыта наличие знаний по специальности может выручить. Людям нравится вести разговор с грамотным, осведомленным со собеседником, который не только задает вопросы, но и способен оказать помощь в решении задачи. Будьте самим собой. Ваши настоящие мысли и эмоции, жизненный и профессиональный опыт важнее, чем выдуманные истории. Помните, что ложь откроется, и вы будете поставлены в неудобное положение. Итак, формируя личные отношения с коллегами на этапе социально-психологической адаптации, не следует допускать следующие ошибки. Доносить жалобы начальству, обижаться на шутки, оставлять негативные отзывы о работе, сплетничать, являться провокатором конфликтов, флиртовать с коллегами-руководителями и так далее. Помните, из-за неудачных отношений с коллегами нередко новые сотрудники увольняются. Если вам сложно, можно обратиться к психологу или пойти на тренинги, позволяющие улучшить навыки коммуникации или самопрезентации. При личной адаптации на рабочем месте учитывайте изменения психоэмоционального состояния и стадии его изменения. Эйфория. Устроился на работу, получил надежду на лучшие условия, лучшую жизнь. Этап осмысления социального окружения корпоративной культуры. Кризис связанный с непониманием некоторых аспектов профессиональных обязанностей, культурных правил данного коллектива, с чувством одиночества для работников с ограниченными возможностями. Проблемы физиологического приспособления и ценностных ориентаций усиливают ощущение беспомощности, неуверенности в своих силах, готовности обижаться. Выход из кризиса. Привыкание к окружению, понимание особенностей профессиональных обязанностей, налаживание дружеских отношений в коллективе. И психоэмоциональное состояние выравнивается с докризисным состоянием, процесс адаптации в этом случае заканчивается. Пятый этап – функционирование. Данный этап характеризуется постепенным преодолением производственных и межличностных проблем и переходом к стабильной работе. И таким образом, несмотря на то, что личная адаптация инвалида проходит сложнее, ее основные правила практически ничем не отличаются от правил адаптации обычных сотрудников.